Белла я из города Сочи сегодня я посетила свой любимый Фомальгаут и провели процедуру кармический массаж головы так как я мама пятерых ребятишек мне очень тяжело э, и найти время и для себя именно время но сегодня вот так случилось что я попала наконец к своим любимым я очень благодарна, потому что такой, не знаю, пласт тяжести просто сошел обновленный. Я очень-очень благодарна. Надеюсь, что впереди меня еще ждет. Раз за четыре точно приду. Советую всем. Приходите.